Итак, добрый день, жители Земли. Сегодня 26 марта 2022 год. Я зачитаю личный закон под номером 13, который называется «Закон требования Павла Георгиевича Акишора» в кавычках Игнатенко «На личное обращение любых лиц или на письмо, присланное из любых органов». Итак, заявление. До начала вашего обращения ко мне, вам необходимо дать мне ответы на три простых вопроса о ваших полномочиях и ответственности за ваши действия в мою сторону в письменной форме. Первый вопрос. Имеете ли вы право предъявлять мне обвинения, запятая требования и можете ли судить меня? Второй вопрос. Имеете ли вы и ваша организация безлимитную материальную ответственность для возвещения мне ущерба с вашей стороны за ваши действия и действия вашей организации? Третий вопрос. Являетесь ли вы и ваша организация суверенной и можете ли вы под присягой доказать это в международном или интернациональном суде? Итак. Первое. Требую в письменной форме предоставления мне документов, подтверждающих законную деятельность вашей организации на данной территории. Уставные и образующие документы регистрация в органах государства вашей принадлежности. С заверением и подтверждением ваших юристов подписи и печати о легальности и легитимности данной организации. С указанием статей и норм права, на основании которых ваша организация или вы наделены данными полномочиями. Второе. Требую предоставления письменно заверенных копий или оригиналов документов, подтверждающих вашу личность, ваше гражданство, должность, вашу квалификацию, ваши полномочия. На данной территории и документы иных лиц, обращающихся ко мне с заверением и подтверждением вас лично подписи печати о легальности и легитимности работы в данной организации, договора о приеме на работу, подписанной должностной инструкции. Доверенности или подписанного решения руководства, разрешающее вам осуществление данных функций и действий при обращении ко мне. Третий пункт А. Требую предоставить в письменной форме оригинальный договор соглашения, сделку или заверенную действительную копию договора, на основании которых я передал вам свои властные полномочия или права, и на основании которых вы с меня что-либо требуете. Пункт 3b. Что именно вы требуете и на основании чего? Законы, статьи, указы, постановления, решения и так далее. Предоставить мне в письменной форме. Пункт 3b. С момента начала выдвижения требований ко мне в письменной форме или устной, если вы отказываетесь предоставить данные документы, требую двоеточие. Во-первых, предоставление мне защитников. защитников в кавычках, адвоката, юриста или иное лицо, которое компетентно, правомочно и обладает квалификацией для защиты моих прав и законных интересов. Во-вторых, предоставление как минимум двух лиц, которые будут присутствовать при дальнейших действиях и наших взаимоотношениях, гражданско-правовых, уголовных и иных, на показания которых, как свидетелей, мы сможем потом опираться в суде. Требую четырех таких лиц, так как я не ограничен в этом праве. А если вы не сможете найти четырех свидетелей, то должны мотивировать и дать письменный ответ, почему не смогли найти. В-третьих, уведомляю вас, что при моем непосредственном присутствии с данного момента я буду вести видеосъемку и фиксацию ваших действий и действий иных лиц. При невозможности мной организовать самостоятельную видеосъемку требую вас организовать данный процесс для защиты моих прав и законных интересов на основании невозможности вас отказать мне в защите моих прав и законных интересов всеми законными способами и средствами. При согласии или отказе в выполнении моих законных требований требую предоставить мне письменный ответ, что вы согласились или отказались выполнить мои законные требования. Пункт 4. А. Подтвердите письменно, пожалуйста, что ваше устное или письменное заявление, претензия, требования или иное обращение в мой адрес составлено полностью на основании всего законодательства той территории, где мы находимся. С учетом принципов международного права, которые закреплены в международных документах и ратифицированы государством на данной территории. А если не ратифицированы, то укажите, по какой причине я не могу ссылаться на принципы международного права по тем или иным вопросам с указанием статей и возможных норм права, которые, по вашему мнению, нарушены. Пункт 4b. Подтвердите письменно, что указанные вами нормы права не нарушают моих прав, указанных в закрепленных в иных статьях нормативных правовых актов государства, действующих на данной территории, статей Конституции, кодексов, законов, декретов и иных нормативных правовых актов, и их статей, которые могли бы вами намеренно не указаны или не изучены при направлении вашего обращения в мой адрес или непосредственного обращения ко мне. Пункт пятый. Подтвердите письменно, что ваши юристы и иные лица, которые отвечают за данное обращение в мой адрес или вы изучили данный вопрос подробно и можете со стопроцентной уверенностью сказать, что в законодательстве нет иных законов, которые бы говорили о том, что нормы, которые вы собираетесь против меня применить или претензии, которые вы мне предъявляете или обвинения не противоречат моим правам и законным интересам, закрепленным в нормативных правовых актах государства по законодательству, которым вы мне что-то предъявляете. Пункт 6. Если вы обвинители или истцы, и ваши юристы уверены в том, в чем вы меня обвиняете, или вы непосредственно требуете от меня определенных действий, то составьте, напишите и пришлите, выдайте мне на руки, если имеется готовое ваше заявление. Мне письменное подтверждение с ответом на мои вопросы, что ваше обращение составлено верно. учитывает все законодательство данного государства и все мои права, все по законам и законам. Затем подпишитесь под вашим обращением в мой адрес с указанием ваших должностей, подписей, их расшифровки и печати организации, юристов и вас лично или лиц, кто наделен правом отправлять такие обращения обращаться в мой адрес непосредственно и нести ответственность согласно вашим внутренним документам доверенности на осуществление деятельности или наделение передачи прав полномочия приказам директора и так далее. Пункт 7. Уведомляю вас, что без данного грамотного ответа по предыдущим пунктам или если в вашем ответе есть нарушение законодательства в данной территории и нарушен принцип законности, о которых мне известно, но о которых вы не упомянули, то я прекращу переписку и обращение с данными иными органами, лицами. И вами непосредственно в одностороннем порядке лично по этому вопросу. И вопрос будет рассматриваться уже только в законном суде по вашему заявлению с компенсацией всех моих затрат и расходов вами лично или вашей организации, пока не будет доказана моя вина закона законно избранным судом. В связи с этим требую письменного подтверждения уполномоченных лиц с формулировкой «Все ответы на ваши вопросы даны в соответствии с законодательством и не нарушают ваших прав и законных интересов». При иной формулировке указать причину и отсылки на нормативно-правовые акты с указанием статей «Норма права». Восьмой пункт. Уведомляю вас, что с момента предъявления мне требований при мне требованием вы автоматически акцептируете, заключаете договор оферты, который называется «Использование моего личного времени», который гласит, что по любым незаконным действиям, выявленных мною с вашей стороны, вы будете нести полную уголовную и материальную ответственность согласно законодательству государства, на территории которого мы находимся, или согласно международному законодательства при различии статусов гражданства и правовой юрисдикции с возмещением всех моих и иных лиц, материальных затрат, расходов, потерь, морального вреда, вреда моей чести и достоинству, упущенной выгоды и иных установленных потерь с моей стороны и стороны моих близких, закон, знакомых, друзей и иных лиц, которые косвенно могут пострадать или пострадали от ваших действий или бездействия. Минимальный размер возмещения ущерба равен из расчета от 1 килограмма чистого золота 999 пробы за один день 24 часа моей жизни. Или в ликвидном эквиваленте по моему усмотрению от отнятых у меня свободных дней или отнятого у меня и у иных лиц времени прямо или косвенно э затрагивающих мои интересы, исходя из стоимости на дату нарушения моих прав и в ликвидном эквиваленте монетарном соотношении по моему усмотрению. Подтвердите письменно, что вы согласны с данным пунктом, а если не согласны, то мотивируйте это с указанием статей в законодательстве, на основании которых вы лично и органы не обязаны нести ответственность за нарушение законодательства моих и иных лиц, прав и законных интересов на моих условиях и условиях законодательства под юрисдикцией, в которой вы находитесь. Пункт 9. Если вы считаете, что мое требование от вас предоставления документов и ответов на поставленные вопросы составлено неверно, является незаконным и у меня нет данных прав, тогда предоставьте документы, которые подтверждают, что у меня нет данных прав, с указанием статей и документов, которые мне это запрещают. Ваши ваш ответы на мои поставленные вопросы принимаются только по существу, подробно и на каждый пункт, а все спорные моменты рассматриваются в суде по заявлению истца вас. При ответе на данный вопрос требую написать формулировку. Ответы даны по существу поставленных вопросов. Предоставлены все исчерпывающие документы, подтверждающие данные ответы. Десятый пункт. Уведомляю вас, что при отсутствии ответов на данные мои вопросы письменно, любые ваши действия, особенно с применением силы, взыскание, ограничения меня в правах без суда и иных действий, будут являться незаконными. Согласно законодательству, я имею полное право на защиту своих прав и законных интересов, вплоть до применения силы и специальных средств. А также иные лица могут участвовать в защите моих прав и законных интересов. Если у меня нет данных прав, дайте письменно мотивированный ответ. А если есть, укажите все ли мои права полностью или частично у меня есть, как вы считаете на основании законодательства. То требую подтвердить формулировкой, в кавычках, вы имеете данные права. 11 пункт. После ознакомления с данным документом, уведомлением, заявлением, требованием, лицо, признав свою правоту, нарушение моих прав, должно прекратить правонарушение свою неправоту, лицо, признав свою неправоту, нарушение моих прав, должно прекратить правонарушение, если правомочно, если правомочно, написать письменное заявление, что правомочно решать данные вопросы и приложить данное заявление к моему обращению, вынести мотивированное решение, направить данное обращение в соответствующие органы или соответствующим лицам, которые правомощны решать данные вопросы и проследить за решением данных вопросов. Дать ответ мне, кому и куда направлено на данное обращение, как вас зовут, фамилию, имя, отчество или имя, отчество, фамилию, должность, название и адрес организации. И проследить за тем, чтобы я получил ответ от лиц, которые правомощны решать данные вопросы. Пункт 12. После ознакомления с данным документом, уведомлением, заявлением, требованием лицо, должностное лицо или сотрудник организации, признав, признав свою неправоту, нарушение моих прав, может прекратить правонарушение, принять все, все возможные меры по восстановлению нарушенных прав без правовых последствий для него, если были приняты все возможные меры, данным лицом о которых ему было известно или могло быть известно. В противном случае данное лицо и иные лица, не принявшие мер по предотвращению правонарушения, будут привлечены к уголовной ответственности по статьям Уголовного кодекса, Квалифицированных как геноцид, отказ предоставления гражданину информации, злоупотребление властью или служебными полномочиями, бездействие должностного лица, превышение власти или служебных полномочий, служебный подлог, служебная халатность и иным статьям Уголовного кодекса и иных нормативных правовых актов по, по установленной вине и совокупности совершенных преступлений. Итак... Э... По естественному праву информация, размещенная на общедоступных публичных ресурсах и никем не опровергнутая в течение месяца, считается истиной. Опровержение информации должно быть размещено на том же ресурсе, в том же канале СМИ, что и первоначальная публикация. Опровержение должно содержать доказательную базу и реальные факты, неоспоримо подтверждающие ложность первоначальной публикации. Данное видео будет опубликовано на моем канале YouTube, канал называется Павел Игнатенко, это первоисточником будет являться. И под видео я, естественно, оставлю закон, который сегодня будет опубликован в формате PDF, наверное. С моей личной печатью и моей личной подписью. С данного момента этот закон является опубликованным и все, что в нем написано и не опровергнуто в течение месяца, будет закреплено на веки вечные для меня и всего моего рода. Любой, кто живущий на земле, может пользоваться данным законом, использовать для защиты своих прав по желанию. Все э, видео, э, за, э, опубликованные законы, которые я буду выкладывать на своем YouTube-канале, они общедоступны, э, доступны к использованию всеми желающими во благо, только во благо. Всех благ.